Девочка на фронте в смысле? Что это mm -hmm. такое? Петрусевич, твою мать, куда ты опять едешь? Три с половиной тонны. Я за рулем грузовика и больше никого. Обвинил меня в том, что я ворую детей из Херсона и вывожу их на органы. Всем русский мир и слава России! Это все Волотраченко и проект «Форпост около войны». Многие из нас внимательно следили за отводом войск и эвакуацией гражданских из Херсона. Сегодня же нам представилась возможность пообщаться с непосредственным очевидцем и участником тех событий, военным волонтером Валерией Петрусевич. Валерия, приветствую. Добрый. А могла бы ты представиться для наших зрителей? Наверное, это будет сложно. Я Валерия Петрусевич. Я руководитель волонтеры Крыма, и это моя основная, скажем так, деятельность. И в данное время я военный волонтер, который помогает нашим ребятам и который выступает периодически даже в роли венкора с мест событий, потому что бываю там постоянно и вижу очень многое. Уже, да, Связь полностью обрубила, походу ударили по вышке. Но основной это военный волонтер. Не просто волонтер, не военкор, а именно военный волонтер. Ты сама так себя определяешь. Я так себя уже определяю, да. У меня очень изменилось сознание за несколько недель. Примерно с каких пор, если не секрет, ты стала себя определять именно так? Ровно три недели. Ровно mm -hmm. три недели назад мы приняли решение за свой счет, за собственные средства купить автомобиль и подарить армии. Я патриот Крыма, я переживаю за судьбу Крыма, и я понимаю, что если рубежи у нас сдвинутся близко к полуострову, то нас разбомбят. У меня здесь дети, у меня их трое, мы никуда не уезжаем, и для меня важно, чтобы мы были в безопасности. Я на протяжении восьми месяцев так или иначе все время была на передовой. Я была в Мелитополе, в Мариуполе, в э, Токмаке, в различных населенных пунктах, там, где проходили боевые действия, и общалась с нашими военными. Ситуация была нормальной. И когда почти месяц назад я случайно, опять же, с гуманитарной помощью гражданским оказалась на передовой и стала общаться с ребятами и поняла, насколько катастрофически ухудшилась ситуация по многим параметрам, то я поняла, что нам пора включаться. И после этого мы приняли решение как раз подарить автомобиль армии и тем не менее когда я ехала дарить этот автомобиль то это выходило на телеграм-канале алексея потому что я старалась Алексей, максим... живов, имеется в виду. Алексей живов да политолог я старалась максимально абстрагироваться потому что боялась войны волны какого-то непонимания почему я помогаю людям помогая гражданским вдруг включаюсь в помощь военным а для меня они во-первых не военные потому что для меня это лёша из ростова для меня это это Саша из Москвы, а во-вторых, потому что это уже защита нашей крымской безопасности. У меня был заготовлен тебе первый вопрос, который мы благополучно проехали, Прости. потому что ничего страшного, вопрос, я его все-таки озвучу, зачем тебе это нужно, но теперь я его немножко перефразирую. Ты упомянула, что у тебя в Крыму дети, ты печешься об их безопасности, и поэтому ты 8 месяцев на передовой то есть ты ради безопасности своих детей ездишь на передовую, ездишь в освобожденные города и занимаешься помощью? Нет, это совсем другая мотивация, но просто я считаю, что есть что-то более важное, чем материальное, более важное, чем, может быть, даже семья в этом плане. То есть я чувствую, что я там нужна, я чувствую, что это важно. Я не рискую зря, как бы это ни выглядело со стороны, и несмотря на все форс-мажорные ситуации, обстрелы, в которые я попадаю, которые демонстрирую, и ситуации, которые случаются форс-мажорные на территории боевых действий, я не рискую просто так и всегда еду с каким-то определенным смыслом. Я этот смысл вижу. Я понимаю, что я смогла финансово обеспечить определенным образом своих детей. Я общаюсь с ними качественно все время, пока я нахожусь с ними рядом. Но вот так получается, что мне важно помогать и другим. Лера, ты сказала, что я не рискую зря. То есть подразумевается, что так или иначе ты рискуешь и во всяком случае осознаешь риск. Скажи, когда ты в первый раз решила рискнуть и как это было, а когда в первый раз реально почувствовала ситуацию риска? Ну, решила рискнуть это, когда первый раз я выехала уже на территорию Украины. У нас была совместная поездка. Мне передавали гуманитарную помощь. Там моей было совсем немного. Ребята собрали гуманитарную помощь, которую нужно было доставить. Это была ровно середина марта, и я была одним из первых волонтеров, который пересекал границу. И это выглядело действительно комично, когда я практически проехала за военной колонной, и в конце уже на выезде у меня спросили: вы с ними? Я говорю: я не могу быть с ними, я гражданская. Они говорят, а как вы проехали всю границу, уже доехали неизвестно куда? Так нет никаких блокпостов. Никто не ехал на тот момент на территорию Украины, угу. а я, соответственно, поехала. И тогда это было практически безопасно, кроме... Момента возвращения домой. Я задержалась за комендантский час, и когда мы ехали, начала работать ПВО. То есть мы видим о том, что сбивается что-то в воздухе, ты видишь летящую ракету, и сознание этого не улавливает. То есть вроде бы ты понимаешь, но не осознаешь, что это, и смотришь, как на фейерверк. Потом, когда оно начинает падать прямо рядом с тобой, буквально в 30 метрах, ты уже... Боишься, уже действительно начинаешь избегать. И вот этот разумный страх, он, конечно, вырабатывается по мере подобных ситуаций. Ты приехала туда с одними целями, там оказались военкоры. Нет, ней не оказались, просто прямо когда я уже была почти на границе, mm -hmm. оказалось, что закончили ремонт одного из квадрокоптеров, который нужно было доставить разведке. Это большой дорогой квадрокоптер, это э, М30, который большой, mm -hmm. он стоит 2-2,5 миллиона, спонсоры прекрасно привезли его за Херсон и передали ребятам, а он не невидимка, он не прошит. Угу. И ребята не могут его использовать. То есть это груда металла. Мы угу. его, соответственно, передали на Крым, его передали на Симферополь, и его как раз перепрошили. Мы выезжали, было понятно, что сейчас что-то будет происходить, что сейчас вот такая максимально напряженная ситуация, и им этот квадрокоптер был нужен. И поэтому мы решили, что, я говорю, давай мы уже доедем до парома и передадим. На... Вначале до парома, Я потом смотрю, уже ты, на ту сторону. Ну вот да, ты уже в твоем как бы, а, ответе содержится явно такая интрига, которая тобой была, на мой взгляд, наверное, осознанно. Да? То есть ты ехала не просто передавать коптер, ты хотела, хотела оказаться там внутри. А... Не, на тот момент я не предполагала, что смогу там оказаться, потому что мы до этого общались неделю с ребятами, которые... Я общаюсь много с военными ребятами, с которыми мы уже просто подружились, и которые писали мне, что с 4 по 9 число тебя не должно быть нигде ближе, чем за 50 километров до Днепра. А, и ты такая, ну, с 4 по 9 число... Ровно седьмое, да, Понятно. Так вот, ты... Скажем так, вот то, что видно в Телеграме, то, что ты оказалась там как минимум 6 числа. 6. Потому Может что быть, вот эта вот скандально известная съемка из администрации Херсонской области, если не ошибаюсь, да, вот покинутой и размародеренной, появилась у тебя на канале 6 числа днем. 6 днем, днем, днем, значит, я приехала 5. Ага. Вот, э я 5, значит, там была, видишь, я просто путаюсь. Вот, ты когда туда приехала, у тебя первые мысли, я просто пытаюсь сейчас понять вот логику человека, который оказался на месте в событиях, вот, уже было понятно, что помимо предупреждения о том, что с 4 по 9 там лучше не оказывался, там 50 километров дистанции, ты благотворительно их преодолела, вот, что вот здесь и сейчас производится финальная фаза эвакуации, ну, по большому счету это так. Было понятно, что город уже брошен. Угу. Было понятно, что что-то происходит... Эм... Я выехала из Херсона полторы недели назад. Я не буду говорить даты, потому что я в них просто путаюсь. И когда я выезжала, у меня было чувство, что с Херсона будет беда. Я во всех своих социальных сетях опубликовала, что независимо от того, кого вы поддерживаете, Россию или Украину, уедьте из Херсона, потому что город не готовился как крепость. Я была в Мариуполе, я знаю, что это такое. Он не готовился защищаться. Город не готовился просто, чтобы его сдавали. Я видела таким образом, что город готовится ну, практически к уничтожению. Это было субъективное какое-то внутреннее ощущение, когда хотелось просто максимально оттуда убрать людей. И что будет происходить, было непонятно. Но мы уехали полторы недели назад, и, соответственно, эвакуация продолжилась, и в Херсоне было достаточно тихо и достаточно спокойно. Когда я вернулась, и это было вот пятое число, город был практически брошен. И это, опять же, было нелогично, потому что продолжали писать и звонить люди, которые застряли, которые инвалиды, которые без социальных служб. Потому что здание, в котором мы показывали размародерены, это здание областной администрации. Мы находимся в Херсоне 10 ноября. Наверное, это один из крайних дней, когда мы можем здесь находиться. Естественно, вчера никто не ожидал подобных непопулярных решений, которые мы смогли увидеть. Сзади меня находится здание ВОК, которое мы показывали как размародерены или местные жители после того, как отсюда ушла российская армия, после того, как ушли российские власти. На сегодняшний день в городе остается огромное количество людей, которые не понимают последствий. Мы оказались там случайно. Мы были рядышком на площади, мы брали буквально-таки кофе в закрывающемся кафе. Mm. И рядышком подошла девушка, которая говорит о том, что, слушайте, там какая-то ерунда в областной администрации, как будто дети плачут и все остальное. И мы не могли просто остаться в стороне, мы говорим, пойдем посмотрим, что там происходит мы пошли туда. Ну, это кто? Мы, это я, представитель Ньюсфронт, mm -hmm. военкор Саша Коц, mm -hmm. Роман Сапаньков, То есть вот все как раз военкор. И мы пошли к этому зданию областной администрации, потому что у Александра как раз, он работал на референдуме фронта, он знал, как это обычно происходит. Он говорит, не может там плакать, плакать дети, потому что это административное здание, оно закрыто, там на третьем этаже оружие хранится, там как бы... Структуры очень серьезные сидят. Оно угу. не может просто быть. И когда мы зашли внутрь и действительно нашли семьи в алкогольном опьянении, с ребенком, какие-то маргинальные личности, которые растаскивают совершенно разбомбленные как бы, помещения, сейфы и все остальное, когда оружие валяется, не оружие, а патроны, боевые угу. патроны валяются на полу, учебные гранаты, то здание действительно размародерили. Вот, и это было не похоже на город, который продолжает нормальное существование. И вот в этот момент как раз уже стало понятно, что нужно оставаться и помогать тем, кто есть. Могла бы сказать, вот этот вот, извините, тревожный чемоданчик выживальщика, то есть человека, который выезжает, что вообще должно быть по минимуму с этим человеком? Ну, уже же опыт есть, ты сталкивалась с этими вещами. И какой объем обычно люди с собой берут и как быстро собирается вот в ситуации, когда ты приехал, убедил или человек уже готов был? Вот, вот можно подробнее вот про вот эти вот э, вывозы людей. Это две три сумки и они это не тревожный чемоданчик, который мы видим, который должен быть наполнен. Там какие-то часы с красным знаменем, с советской звездой. Это крышечки и разломанные очки, которые остались. Это вещи, которые ассоциируются с домом. Угу. Вот, потому что, опять же, мы работаем в основном, это старики и инвалиды. И они берут то, что для них эмоционально ценно. Вот, и поэтому да, мы вывозили их. Вот, это две 3 сумки, в которых минимум вещей. И ты уже напоминаешь о том, что давайте возьмем белье. Давайте возьмем теплую куртку, а он говорит, зачем мне теплая куртка, на улице тепло, а ты понимаешь, что он, скорее всего, не вернется, угу. не вернется, вот, и поэтому уговариваешь вот взять дополнительные какие-то вещи, люди не осознают. Обычно они находятся вот, да, мы сейчас уедем, я сейчас возьму то, что мне необходимо, но понимания того, что я выезжаю навсегда, практически нет. Те, кто выезжают навсегда, они стараются увезти все вплоть до обоев. Вот, они действительно везут, и я сейчас видела и вчера, и позавчера уже на левом берегу Днепра людей, которые пытаются попасть в Херсон которые понимают, как бы, что там, и говорят, мне только за вещами. -то я забыли. вещи заберу, да, я забыл, я вещи заберу и вернусь обратно. С марта месяца я на «Миротворце», а украина обвиняет меня во всех смертных грехах за то что я помогала беженцам с территории россии а не с территории украины соответственно то uh -huh. есть они это называют в начале бомбите, потом хлебушек возите и объяснить что там нет украинских волонтеров чтобы помочь вашим украинским жителям эта логика не работает после того как я начала помогать военным уже посыпали серьезные угрозы меня публикуют на всех украинских сайтах травят украинские боты и многое другое поэтому если на территории полуострова так или иначе я чувствую себя в безопасности потому что я я верю все-таки в наших стражей правопорядка, mm -hmm. то там, конечно, это гораздо более опасно на территории Херсона. Поэтому вместе со мной ходит военный волонтер, военкор или военный, который с полноценным оружием, и он стоит за дверью, пока я разговариваю с милым старичком это физическая вооруженная сила к сожалению вот Нет, вот такой бы никакого сожаления да. хорошо что они есть рядом с тобой это важно это важно это необходимо то есть у нас не было э, ситуации когда меня пытались действительно обидеть вот наоборот только люди подходили на улице и благодарили э, за то что показываю за то что говорю правду даже если эта правда не нравится то я ее говорю, и у людей есть возможность приготовиться и осознать. Когда ушел крайний теплоход, у нас примчала 126-я наша крымская бригада. Наши родные, знакомые, ребята, которым я помогала гуманитарной помощью. И они каждый раз, когда я им передаю гуманитарку, они просят, а можно что-нибудь из медикаментов? И я понимаю по списку, что это от давления, там, от сердца. Это не потребности взрослых сильных мужчин. У -у -у -у. Это дедушки и бабушки. Они у -у -у -у. говорят, мы подружились в местной деревне, и, мы вот им... и они разносят лекарства, детям сладости раздают и все остальное. Человек не всесилен. И у любого человека, даже суперпрофессионала, а, бывают как бы, какие-то вещи, которые он ну, не, не, не вытянул по каким-то причинам, как бы, есть такие истории? Да, у нас э, из Херсона вывозили женщину с э, очень тяжелым заболеванием, с крайней стадией. Угу. И... Ее необходимо было эвакуировать. Женщина была с ребенком 13 лет. Девочка 13 лет, за ней присматривала. Это была огромная история, в которую включились все волонтеры и вся администрация. Но заключалась проблема в том, что нужен был кислород для транспортировки. Этот кислород я закупала в Симферополе. Мы передали его туда, в Херсон. Эвакуацию начали раньше. Подъехали уже к парому вместе с этим кислородом. Но она не доехала. То есть... Ну, вот так. Ну, понятно, здесь уже от тебя ничего не зависело, к сожалению, люди смертны. Ты а, оказалась в Херсоне тогда, когда там всячески рекомендовали не оказываться. Да? Скажи, а как у тебя получается вообще оказаться в эпицентре событий, когда для посторонних В, да, то есть всем ход запрещен, вот как можно а, попасть в... В подконтрольный военном, полностью уже фактически эвакуированным от гражданских ну или почти полностью город если оттуда еще как-то эвакуироваться понятно как можно оказаться там вот я заезжала два раза первый раз я заехала и мне никто не спросил ни единого вопроса потому что когда я ехала я гнала как раз туда еще одну очередную машину а потом уже пересела к Венкорам Туда никто не ехал из гражданских, и поэтому люди, которые смотрели на ВАЗе, которым я управляла, они считали, что я знаю, что я делаю и куда я еду. Мне никто ничего не спросил. А в основном все эти границы, все блокпосты и все вот эти ситуации, они проходят на фразе «Петрусевич, твою мать, куда ты опять едешь?» mm -hmm. Как бы ни странно звучало, вот примерно так. То есть меня уже узнают, они меня, большинство меня знают. Если не знают, то ты подходишь и говоришь о том, что я военный волонтер, у меня полная машина квадрокоптеров и машина в подарок фронту. Угу. Мне нужно передать разведке, артиллерии, пехоте, вот, и как бы они тебя пропускают. А что, не было ситуации, когда Нет, конечно, говорят, у меня девушка... есть там различные документы, там, то есть я официально от волонтерской организации, я могу, у меня всегда с собой печать, я могу все необходимое оформить, естественно, я сотрудничаю со всеми военно-гражданскими администрациями, то есть при необходимости я могу со всеми то есть у связаться. у тебя целый список регалий, разрешений, подателю всего... Не чинить препятствий, всячески помогать При и собираться. При необходимости, я могу этим воспользоваться, но не приходится. Ага. Ну, ни разу-то не сталкивалась ситуация, когда вот человек в позу встал, как бы и говорит: Девушка, все понимаю, вы красивы, у вас там целый груз полезной гуманитарки. Но у меня приказ: ничего не могу с этим поделать. Ни разу. Я знаю, что были такие ситуации. Мне писали люди, которых даже заворачивали на границе, которая как бы уже вот там оказалась закрыта после военного положения. Ни разу с подобным я не столкнулась. То есть я всегда нахожу общий язык, где-то улыбаюсь, где-то прошу. То есть когда я выезжала на Мариуполь на грузовике на 3,5 с тонны гуманитарной помощи, ты останавливаешься на таможне и по хорошему ты должен все это разгрузить три с половиной тонны. Я за рулем грузовика и больше никого. И они как бы такие, разгружайте машину. Я, а может быть, не надо? И мы начинаем уже вместе, как бы, то есть иногда просили все равно хотя бы mm -hmm. частично разгрузить, иногда там на сканеры, там иногда какие-то... помогает помогают в этом? Но все-таки ты... Нет, мне помогает вся граница. Вся граница идет, mm -hmm. как mm -hmm. бы помогает разгружать. И это все-таки человеческий фактор, когда ты уже общаешься, когда, ты... когда они понимают, зачем тебе это нужно. Хорошо ты человек, который не стесняется в том числе критиковать, да? Я это делаю очень мягко. Угу. Вот в силу характера я просто не скандальная и не конфликтная. Я всегда пытаюсь войти и понять обе стороны, но я не люблю, когда мне врут, и не люблю врать другим. Вот. и получается, что это такая гремучая смесь. То есть бывает, когда мне пишет, например, жена мобилизованного, у меня муж находится на спецоперации. Где-то в Херсонской области. Без батальона, без mm -hmm. роты, без даты, без каких-то населенных пунктов. В Херсонской области. А вы можете сказать, что у них там все нормально? Что у них не стреляют? Что у них... Девочки, это война. Там стреляют. Я не знаю, где ваш муж, Министерство обороны не докладывает мне, где находится. И когда люди говорят, ну вы же там якобы бываете, да, я бываю, но если там та же 810, это 3000 человек, я у -у -у. не могу знать их каждого поименно и знать о том, что ваш Васенька у него носочки есть как бы запасные, и все у него в порядке. То есть это какие-то вот такие субъективные вещи, на которые приходится реагировать. Хорошо. Тем не менее, на субъективные вещи, в том числе на критику, я знаю, что не все согласны с манерой подачи тобой информации, в том числе из оставляемого Херсона. Ты наверняка сталкивалась с какой-то критикой уже в свой адрес за это. Могла бы ты вот немного об этом рассказать? Во-первых, я скажу, что все время спецоперации для меня это очень серьезная работа над собой, потому что еще в начале спецоперации я действительно очень трепетно относилась к критике. Не синдром самозванца, но я всегда пыталась объяснить человеку, если человек про меня что-то плохое говорит, я сейчас ему объясню и он поймет. Угу. Или если человек там не понимает, и у нас разные точки зрения, я объясню ему свою позицию, и он отнесется к ней с уважением. А, все время спецоперации, огромное количество ботов, огромное количество ферм целых а, а, украинских пользователей, которые как бы тебя обвиняют во всех смертных грехах, это хорошая тренировка внутреннего какого-то чувства. По поводу... Херсона, я не скрываю, что заскочила в последний вагон и оказалась там три недели назад, угу. потому что до этого меня физически в этом городе не было никогда, несмотря на то, что в мае месяце мэр Херсона украинский обвинил меня в, это, кстати, еще нигде не звучало, обвинил... обвинил меня в том, что я ворую детей с Херсона и вывожу их на органы. Угу. То есть это была целая преступная группировка, то есть я была э, черным трансплантологом, под видом mm -hmm. волонтера, который вывозил детей, и я не могла понять, то есть у меня в каких-то других регионах, а я не появлялась в Херсонской области, я в самом Херсоне не была ни при Украине, ни при России. То есть откуда ноги растут, Откуда этой, ноги растут? я не этого знаешь. не знаю. Да, я с этим столкнулась уже как бы по факту, когда человек стал утверждать о том, что лично я замечена в вывозе детей и продаже вот на эти органы. Для меня это было шоком. Вот. Конечно, это удивительно. Сейчас, когда я вернулась, то я тоже столкнулась с тем, что у нас общество здесь разделилось на две части. Первая часть говорит о том, что я нахожусь где-то за границей, вывезла детей, вывезла семью, лежу возле бассейна, попиваю коктейли и размещаю свои истории, снимаю в ближайших кустах. Вот, потому что ты же с ребятами стоишь где-то ну, на фоне Местности, которые максимально не идентифицируются, я же не имею права выдавать позиции. А, Поэтому как ты, бы... Ты же должна стоять рядом со зданием город администрации, вот Или там с каким-нибудь а фото... КПП, а это... вот, да. где четкое название улицы. Там, угу. Да, и вот как бы с этими четкими моментами. Вторая половина как раз отнеслась агрессивно в формате того, что это фейки, это распространение в Херсоне, никого не осталось, мы вывезли всех до единого. Невозможно вывести всех до единого. Нельзя утверждать за всех. Если это город многотысячный, то, значит, могут быть разные ситуации. И поэтому, когда меня пытаются обвинить в том, что нужно было преподнести по-другому, или звонить моим друзьям, знакомым, mm -hmm. родственникам, а, у меня маме приходят угрозы о том, что мы вашу дочку привезем в пакете. А, у меня детям пишут о том, что -то ваша мама тварь, вы все умрете. Mm -hmm. Это война такая информационная, как бы со стороны могущественной армии Украины, которая воюет с девочкой, с детьми и со стариками, как бы пытается, непонятно. Но когда это начинают писать и подобные вещи, там, звонить моей маме и говорить, а заставь дочку удалить вот публикацию, потому что, потому что не надо так говорить, потому что это можно расценить неправильно, потому что это может как-то... Обидеть, наверное, чьи-то чувства. А я вот могу точно сказать блогера, который тебя цитирует, Я даже не могу сказать, с какой он там стороны, но он себя позиционирует как украинский патриот. Я сейчас говорю об Анатолии Шарье. Угу. Вот, он неоднократно ссылался на твои э, посты в телеге, при этом не называя тебя. Угу. То есть он описывал ситуацию, допустим, вот я стою, как бы за мной, как бы раньше стоял там Потемкин, вот, сейчас, как бы, Потемкин уехал, а осталась здесь Россия, да? и он это цитирует. И тут вопрос, Лер, вопрос непростой, да, что это? Это признание определенное, и в том числе как бы то, что ты делаешь какую-то полезную публичную работу, или же это как раз обратная сторона медали, то есть, когда э, твои слова как бы уже начинают использовать э, люди, там, ну, скажем так, не совсем в тех целях, которые ты изначально задавала. А я это никак на самом деле не оцениваю. То есть э, да, люди пишут о том, что ты прославилась, ты у Ширия. В этом нет славы, потому что он не отмечает мой канал. И спасибо, если украинские сообщества, как какая-нибудь там Украина сегодня mm -hmm. на полтора миллиона, не отмечают мой канал, потому что эта аудитория мне точно не нужна. А здесь больше... Здесь вопрос в том, что я просто оказалась в нужное время в нужном месте, и поэтому они как бы используют эти цитаты. Это никаким образом не влияет на мою деятельность. Но моя деятельность, она была до этого, она продолжается сейчас, и она продолжится после. То есть Шарию, Шарию, как правильно, не знаю, интересна ситуация по Херсону, он меня взял и использовал. Дальше я вернусь к помощи беженцам, и он не будет это использовать. Поэтому здесь это совершенно временный фактор. Если для кого-то выгодно это опубликовать, кому-то сделать репост и поддержать, кому-то сделать репост и не согласиться если это аргументированная скажем mm -hmm. так позиция то это абсолютно нормально это социальная сеть это определенная свободная свобода слова я признаю их право на наличие другого мнения так мы сейчас поговорили о виртуальном хейте скажи пожалуйста в жизни вот э, на тех освобожденных территориях там возможно в том же самом херсоне или в области ты хоть раз сталкивалась с хейтом живым со стороны а, жителей, или, даже, допустим, к примеру, со стороны кого-нибудь из наших военнослужащих, от которому, допустим, вот знаешь, под горячую руку попал человек, и он вроде бы а, все равно вот, что-то такое там скажет неприятное, как был было такое. Вот веришь ни разу. То есть, несмотря на огромное количество ситуаций, которые могли бы стать конфликтными, ну, то есть, мы едем на военном пароме, угу. воздушная тревога. И мы начинаем галса давать по Днепру, туда-сюда. То есть нам полчаса ждать, прилетит Хаймарс или не прилетит. как бы Мы катаемся по Днепру. У меня с собой картошка домашнего приготовления, октябрьские там, девочки, они да. приготовили для военных. Я как бы беру эту коробку, иду по ребятам, как бы раздаю, которые в основном на военном пароме военные. Вот. Гражданских практически нет, потому что это последние дни заезда в Херсонии. И подходишь кому-то, и кто-то отталкивает коробку и говорит, мы здесь не голодаем, у нас все хорошо. Ну, то есть вот в таком uh -huh. как бы русле и можно было бы из этого как бы раздуть определенный конфликт но ты просто улыбаешься и говоришь мальчики это наши девочки они готовились с любовью uh -huh. по не потому что вы голодаете, а просто потому что им там они за вас переживают они хотят вот таким образом свою частичку внимания и любви вложить вот в такие вещи они это делают для вас и совершенно меняется. Ощущение. Или мы подъезжаем, уже один из крайних паромов, когда мы выезжали из Херсона, и я понимаю, что стоит огромная очередь, люди не успевают, должен прийти последний паром, а мы на трех машинах, и как раз полные в каждой машине у нас люди, полные mm -hmm. людей. Это вот как раз, когда мы уже уходили. И мы к блокпостам, то есть проезжаем о том, что нам нужно заехать и все остальное, и они на агрессии уже, вот, и паромщик говорит о том, что я верующий человек, я не могу людей бросить, а я не знаю, что мне делать, мне сказали в 6 часов закрывать паром, они не помещаются, еще как бы вы тут едете, как бы, то есть занимаете mm -hmm. вот эти три места как бы со своими людьми, то есть вас еще нужно как бы впихнуть, и я его прекрасно понимаю, то есть в сердцах, а потом проходит несколько часов, и в 9 вечера он мне присылает о том, что это ну не буду называть позывной, мы задержались там, мы уговорили, мы вывезли всех, там mm -hmm. не осталось ни одной машины. Ты сейчас оказалась здесь, в Севастополе, ты, э, тебе нужно было сюда приехать или ты приехала только для того, чтобы дать нам интервью? Я приехала, потому что мы здесь в Севастополе открываем волонтерский штаб mm -hmm. вот, по сбору гуманитарной помощи для военных. Это действительно для нас важно. То есть мы сейчас будем собирать здесь гуманитарную помощь. Возле метра у нас будет пункт приема. Просто потому, что есть люди, которые готовы передавать. Mm -hmm. Я всегда подчеркиваю, что никогда не зацикливаю всю помощь на себе. И помогать можно через разных волонтеров. Они могут быть... Кто-то не воспринимает меня, как девочка на фронте. В смысле, что это mm -hmm. такое? Кто-то считает что нужно помогать только через военные части я передаю ребятам гуманитарную помощь напрямую на передовых на позициях как бы мы общаемся с ними вот в таком дружеском формате есть люди которые хотят передавать вот в таком виде кто хочет пожалуйста вы можете передать гуманитарную помощь вам но главное чтобы люди включались независимо от того кому не помогают так хорошо ты сказала что это будет возле метро как бы есть конкретный адрес конкретного адреса пока нет. Я могу назвать номер телефона угу. куратора, который сейчас этим занимается. Я просто сегодня ночью только вернулась из Херсона, и вот сегодня мы только встретились. То есть я знаю, где это будет происходить, но когда называешь адрес, нужно назвать и график работы. Да, вот поэтому возле метро и номер плюс семь девять семь восемь пятьсот девяносто пять, шестьдесят пять Еще раз повтори восемь девять семь восемь пятьсот девяносто пять шестьдесят пять ноль как Алла. Алла-координатор, Алла Алла да. Вся информация будет и у нас тоже. Добро мира, волонтеры Крыма, Валерия Петрусевич в социальных сетях. Мы обязательно об этом анонсируем, что севастопольцы могут поучаствовать и передать гуманитарную когда помощь, примерно в примерно числе от нас. В конце этой недели, я думаю, что у нас уже будут первые дежурства, мы ну, сможем... Наш ролик выйдет через неделю, поэтому я предполагаю, что мы выйдем с этим интервью как раз, когда вы уже будете открыты. Я тоже на это надеюсь. Ребята готовы, у нас все волонтеры, все склад вещей для нуждающихся, все работают бесплатно, мы все без зарплат, и все это на личном энтузиазме. Для кого-то я выгляжу авантюристкой, для кого-то я просто непонятно, какие-то мои мотивы. Но я такая, какая есть. Когда я раскрываюсь в социальных сетях, людям становится проще меня понять. Это моя вот такая принципиальная позиция. Я хочу, чтобы у нас все было максимально прозрачно. Мне налоговая смеется и говорит, у нас по твоему фонду проверок больше, чем по любой другой организации. Они думают, что ты деньги моешь. Нет, не мою. Через добро ничего не проходит. Мы не участвуем в грантах, мы не моем mm -hmm. деньги, мы не даем откаты. Мы чисты в этом плане, мы чисты в своих намерениях. Мы можем помогать, у нас хватает на это силы, энергии и запала, и мы это делаем. Лер, скажи, пожалуйста, а на какие деньги существуют, Валерий Петрусевич? Вот первое, ты говорила про пассивный доход, плюс ты упоминала бизнес. Можешь рассказать, если это не секрет фирмы? Это не секрет, я об этом постоянно подчеркиваю. Я больше 12 лет проработала в недвижимости, от с младшего менеджера до руководителя угу. отдела продаж в строительной компании в крупной. Поэтому у меня была возможность для того, чтобы приобрести первые квартиры, а затем угу. мы с мужем организовали свою небольшую строительную компанию, которая также занимается вот этим строительством и отделкой. Я сдаю в аренду свои собственные квартиры, угу. которые вот мы построили и так далее. И с этого Соответственно, живу Это мой пассивный доход Я понимаю, что я, ну, скажем так, не завишу Не то чтобы от мужа, как бы Но это моя определенная независимость для моих детей И на случай, если со мной в том числе Что-то случится, mm -hmm. если Ну, то есть мы об этом не говорим но я понимаю, что они хотя бы, как бы таким образом обеспечены. Муж занимается Поэтому... все так же строительной деятельностью. Да, муж занимается строительной деятельностью, а по выходным вот приезжает э, волонтерить теперь на фронт. Э, у нас принципиальная позиция, мы не ездим вдвоем, то есть мы ездим по очереди. Я понял, да я даже понимаю, почему так. Он пригнал машину э, на 126-ю бригаду в подарок машины, две mm. машины они пригнали в тот момент, когда началось выступление в ВСУ. И он застрял там на двое суток. Мне реально неспокойнее, когда он там. Я переживала больше, чем когда сама нахожусь, потому что это был один из первых его самостоятельных. А он, побывав в такой ситуации, не стал тебя отговаривать от дальнейших каких-то поездок? Он понял, он понял, он осознал как бы вот эту значимость. Угу. Вот такие мы странные. Люди, которые сейчас занимаются полезными делами как бы, да, для фронта, как бы, и потом постараются как бы, э вот этот вот наработанный капитал, а, монетизировать политические деньги да? вот, а, они как бы, имеют на это право, или будут иметь на это право, как бы, или это вообще неправильно как бы, этим заниматься. Как Слушай, бы. ну а кто-то должен? Если мы не идем, то все равно свято место пусто не бывает. Войдут ну, другие. Пусть лучше идут туда, те, как бы, кто сейчас словом и делом, как бы, да, то есть помогает и фронту, там, и беженцам. У меня есть очень специфическое мнение, я считаю, что ребята, которые сейчас участвуют в спецоперации, многие из них, mm -hmm. они будущие герои нашего времени. И Будущее я считаю, элита. будущая элита, mm -hmm. я э, верю в это и считаю, что нам стоило бы поднять их до определенного уровня, чтобы они могли, потому что они продемонстрировали свои прекрасные организаторские способности, координационные, какие-то там слаживания, конфликтные и ситуации. Плюс свой, извините, патриотизм. И да, и любовь. Да, верность к родине, любовь к родине и готовность ее защищать. Я считаю, что из них будет большое количество ребят, которых не укусит вот эта вот угу. кошка коррупции, как бы, угу. которая вдруг приходит человек и превращается во что-то другое. Поэтому я бы хотела после спецоперации, после завершения там видеть в первую очередь наших ребят. Я вижу там огромное количество достойнейших Просто настоящая будущая элита. Я с тобой согласен. Спасибо большое, Валерия, за то, что ты нашла время, пришла к нам, поучаствовала в этом интервью. Я тебе скажу, что за время интервью я сам неплохо подзарядился. Я ни разу не смотрел свой смартфон, что для меня в принципе странно. Вот, и как-то сумел со сориентироваться на ходу. Друзья, проекту «Около войны» важна обратная связь. Мы стремимся быть актуальным, интересным,